А, это вопрос самый простой и самый сложный. Опять же, возвращаясь к индийской традиции, больше возвращаться мне не к чему, да? а в древние времена, когда было так называемое время Сати-юги, да, золотой век, говоря по-западному, вот, у человека было все просто. С его собственного рождения да, на него был гороскоп. Он принадлежал к определенной категории в армии, и у него было понятно, да, что я родился в такой-то семье, в такой-то-то самой. То есть мое предназначение было мне известно с детства. Я вот вырос, начал расти, мне было понятно, как меня будут образовывать, кто будет наставник, Там, с детства было понятно, кто будет моя жена избранницкая. То есть все было расписано. Да? И это создавало в том числе да, ощущение счастья. Все определено, не надо ни о чем беспокоиться. Только надо вот учиться, работать, все. У любого человека, у низкопословного, это было сотейливо. Да? Но при этом были жесткие рамки. Я не мог сказать, да не хочу я так сказать, быть этим самым, я хочу быть там кем-то другим. Я говорю, извини, вот ты родился, ты уже в этой семье, в этой ванне, ты не можешь быть в принципе никем другим. Тебя нигде не примут, вот этим только можешь быть. Все. То есть, с одной стороны, было ощущение стабильности, назовем так, а с другой стороны, не было никакой свободы движения. Да? И вот человеческая, так сказать, душа, она проходит многие этапы, не только сати юги Сейчас мы живем в Кали-Югу. Сейчас все наоборот. Сейчас абсолютно весь мир открыт. Да, информация, вся, по сути дела, даже как бы секретная, при некоторым это, сам, тоже открыта. Да, есть интернет. Да? Все открыто. Все пути, хочешь ты стать любую выбрать профессию, тоже открыты. Но зато тебе никто не говорит, а где же твое предназначение. То есть свобода тотальная, да. Но зато ты не знаешь, куда двигаться. Да? И вот эти две грани, когда у тебя жестко понятно, как ты живешь, но нет никакой свободы движения, и вот то, что есть сейчас, полная свобода, но ты не знаешь, что же делать. Это, собственно, опять же, две задачи, два так сказать, вызова, два полигона, которые мы должны в своем пествовании духа пройти. То есть, чтобы найти здесь свое предназначение в этой жизни, надо, грубо говоря, его искать. Да? Как искать? Пробовать разные вещи к которому у тебя там тянется душа. Да? И пытаться их делать какое-то время, не две минуты, не полмесяца, понять, действительно это твое или нет. Да? То есть часто у детей бывает, это чаще бывает в детском возрасте или уже в возрасте 18-25 как раз лет. Да? Редко бывает в пожилом, хотя бывает и в пожилом. Когда у человека есть стремление, вот там девушка хотела стать врачом, да, хотела стать врачом она чувствовала, что она хочет быть врачом. Вот. Но сложились жизненные обстоятельства так, что она не стала врачом, а стала там инженером. Ей посоветовали родители, правильно посоветовали, она зарабатывала деньги потом. То есть вот все нормально. Но прошло время, да, сколько -то лет, она поняла, что это, конечно, хорошо. Но она хочет стать врачом, то есть она хочет это избрать, да? и она это вовремя пытается изменить, то есть не там вспомнить на пенсии 80, 100, о, я хотела врачом, ну, проработала там, да, то есть она понимает, что надо это поменять, и все складывается, что, но для этого надо опять же вкладывать усилия и не бояться рисковать, сказать, о, вот я инженером зарабатываю там 100 тысяч, а как я сейчас пойду врачом, у меня нет образования, пойду я учиться в институт, у меня нет денег, пойду я там, не знаю, в больницу санитаром, да, это как же я, инженер за 100 тысяч пойду, санитар, и прочее, прочее, да? То есть человек должен не бояться рисковать, составить какой-то план и попытаться что-то поменять в своей жизни. Да, если он не принял свое предназначение в 17-18 лет, хотя чувствовал, что хочет стать врачом, надо поменять это попозже. Если человек боится всего рисковать и хочет только опять же тепло жить, он никогда не найдет предназначение. Предназначение это всегда связано с риском. Что ты не боишься менять работу, обстановку, круг знакомств, да, не боишься влагать в это усилия какие-то, тогда есть шанс. Просто сиди и говорит, а где же я найду предназначение здесь? Да? Нигде. Да? То есть это всегда связано с риском и с поиском. И если человек на это вкладывает, соответственно, усилия и не боится, рано или поздно он его найдет. И обычно это, ну как, в большинстве случаев рано. То есть надо несколько лет этим активно заниматься. Иногда у кого-то занимает больше, иногда меньше. Ну, только вот так вот. И для всех это возможно. Но еще раз повторю, вот в современную эпоху, в Кали-Югу, именно так и создано, что все открыто. Ты должен смотреть, думать, выбирать, пытаться почувствовать на вкус, да, как вот это вот тебе работа, ремесло, художество, там это самое. И уже внутри себя принять решение. То есть ждать со стороны, что кто-то скажет тебе свое предназначение, там очень большой умный дядя, учитель скажет, ты должен это делать, да? ты должен там работать. Нет, настоящий учитель никогда этого не скажет. Он всегда скажет, ищи, ты можешь спросить, ты можешь попробовать, но ждать, что кто-то за нас решит, и еще потом, естественно, за это будет отвечать, да, я вам сказал, что вы должны быть инженером, да? вы 20 лет проработали, приходите, говорите, да блин, все плохо, недовольно, кто ты? я за это должен отвечать. Нет, никогда учитель этого не говорит, человек должен сам за себя решать. Да, брать на себя ответственность, тогда он может предназначение найти. Если он не берет ответственность, не ищет, да, не пытается в это вкладывать силы, энергию, время, боится рисковать, никаких шансов нет. Да. Вот. Если все это делает, все шансы есть, найти можно.